Всем привет! В этом видео установим расширение тон валит в браузере Google Chrome. Для этого сначала откройте браузер Google Chrome. После этого перейдите на сайт ton.org. Далее нам нужно перейти в раздел валец кошельки. Ссылку на него вы найдете вот здесь или в самом низу сайта вот здесь. Переходим. И в левой колонке находим расширение Google Chrome плагин. Нажимаем. Далее нажимаем Open. И здесь жмем на кнопку Установить. Установить расширение. Расширение тон валит установлено. Если после установки значок «Tone Wallet» пропал из панели, как у меня, то мы его можем найти и закрепить его в этой панели, нажав на кнопку «Расширение». Здесь мы находим расширение, которое только что установили. Вот оно, «Tone Wallet», и нажимаем вот на этот значок «Закрепить». И сейчас это расширение будет у нас всегда на виду вот в этой панели. Для того, чтобы войти в свой кошелек, нажмите на значок ToneWallet. И здесь мы можем либо создать новый кошелек, либо импортировать существующий кошелек. Так как мы уже ранее создавали кошелек, то соответственно нам нужно зайти в уже существующий. Поэтому мы нажимаем на ссылку «Import Existing Wallet». И на следующем шаге вводим 24 секретных слова, которые вам необходимо было записать при создании кошелька. Я вписал все 24 слова моего кошелька и нажимаю кнопку «Continue». Продолжить. На следующем шаге система предлагает нам задать пароль, и это не тот пин-код, который вы придумывали при установке кошелька Кипер на мобильное устройство. Здесь нужно придумать новый пароль, который будет состоять из латинских букв и цифр. Можно задать пароль только из латинских букв, можно только из цифр. А можно сочетать и латинские буквы, и цифры. Но обязательно, конечно же, запомните или запишите этот пароль, чтобы его не забыть в дальнейшем. Я задал пароль и нажимаю Continue. Процедура завершена. Нажимаем кнопку View My Wallet. И здесь мы видим текущее состояние баланса и ту транзакцию, которую я проводил в прошлый раз. В кошельке вы также можете получить тонкоины, нажав на кнопку Receive и отправить Тонкоины на другой кошелек, нажав на кнопку Send Tone. В настройках кошелька вы можете изменить ваш пароль, который вы видели на прошлом шаге. Сначала нужно ввести старый пароль один раз, затем новый пароль один раз, и повторить новый пароль еще раз нажать кнопку Save. На этом все. Пользуйтесь расширением Tone Wallet в браузере Google Chrome.